Заседание по делу проводится с соблюдением установленных в Студовской области нового социального дистанцирования и применением всеми присутствующими в зале судебного заседания лица медицинских масок для защиты органов дыхания. Административный ответчик, естественно, извините, пожалуйста, маску Органы дыхания закройте маской. Могу узнать полномочия на ваши действия. Пожалуйста, маску поправьте на лицо. Ну, могу узнать полномочия. Маску поправьте, выполните распоряжение председательского председательскую Полновы на требование на это. Маску, пожалуйста, поправьте. При... Выходите, пожалуйста, дыхания. Если ложь повторит тысячу раз, она автоматически становится правдой. Ну конечно, сейчас я разбежался. Может мне еще станцевать тут при вас? Буквально снял с языка. Вы рассмотрите отвод, а потом будем вести заседание. Вы считаете, ваше подобное поведение? А ваше подобное поведение, о моей одежде, это соответствует? маска это не одежда. Это одежда. Это, это Медицинскую маску носят медики. Я не медик. И у вас нет медицинского Вы образования. Мистер, мистер, он в и так, вот Пожалуйста, после... после. после... После этой фразы порядок предусмотренный Кас предусматривают какие-либо маски. Вот говорят, у нас в городе воздух загрязненный, ну вредный, мол. На это я скажу. Кому как? У вас не имеется права задавать вопросы председательству. Это кто такое сказал? Это кто такое сказал? Вы что-то? Так... А что, мне еще уши закрыть? Глаза, может, еще шапку одеть? Не надо? Не надо. А, а ухо, горло, нос как же? Все эти органы связаны. еще одно. Еще одно Ой, простите, я я просто не знал, как эта штука работает. А какое вы право, если вы отведены тем, кем вы являетесь на данной стадии? Ваш статус не ктосят. Ее больше нет. Отвод заявитель. Рассмотрите, пожалуйста, предупреждение они мне тут объявляют. Согласен. А почему допускается Потому что председательствующий нарушает все возможные федеральные законы и кодекс судейской этики. Только что я вам объяснял, почему привлекание производится. чувствуешь что жив? А? Вы не считаете необходимо мотивировать свое заявление? Оно мотивировано. Прав... Оно мотивировано. Переслушайте аудиозапись и услышите, что оно мотивировано. У меня отвод суду, поскольку судья не предоставив свои полномочия на требование от меня ношение какой-то одежды на лице, требовало носить какой-то предмет на лице. Поэтому, считаю, суд предвзят из суд, заявляет отвод суду. А ты говоришь воздух, вот воздух. Ну?